Итак, начинаем урок 2, или продолжение урока 1, ну, назовем это урок 2, где сейчас покажу, как я занималась и как я выучила. Ну вот, 4 такта я выучила, как прилежная ученица, принесла задание. Теперь медленно. Ну, теперь без, без педали, чтобы было понятней. Теперь будем учить я посоветовал мой ученик как бы я спросила у него как лучше он посоветовал называть ноты ну еще раз с самого начала с названием нот для тех у кого нет ноты кто очень хочет это выучить не прибегая к этому ужасному языку тяжелому нотному и так фа ля, бемоль до фа аккорд ноты говорю если в аккорде снизу вверх Сразу говорю. Снизу вверх говорю ноты. Фа, ля, бемоль, до, фа. Далее. До, ля, бемоль, фа. Пауза шестнадцатая. Си, си бемоль, ля, бемоль, си бемоль, ля, бемоль, ми, Шестнадцатая пауза. Следующий такт. До, сиби Ля -бемоль, бемоль, до, ми -бемоль, фа. Вот так. Раз. Далее. Ля бемоль, ми -бемоль, фа, фа. Фа. Еще раз залигованное. Вот так вот. Это две фа у нас там. Ми до симоль, ля. Второй такт закончился. Третий такт. Четвертными минутами идут фа, фа, соль, фа, ля, бемоль, фа, си, -бемоль. Аккорд ми, соль, до, си, бемоль, фа, до, ми, ре, бемоль. И шестнадцатый до, до, ре, ми. Вот так. Ну это, в общем-то, если кто хочет ноты, пожалуйста, обращайтесь, это все нужно мне писать или как-то в комментариях указывать, будем рассматривать ваши пожелания. Итак, еще раз, как выучить. Берем, попробуем разложить с левой рукой фа и фа в левой руке в октаву. Далее ре бемоль до дальше четвертные ноты пойдут фа соль ля бемоль ми бемоль далее ре бемоль ре бемоль в октаву опять они же вот они так вот потом еще раз они и еще раз, и еще раз. Ну, по сути дела, можно по-разному. Можно вообще взять октаву, рабимоль, бемоль, раби и так и шпарить. Я вообще вас не призываю здесь точно-приточно -при -точно выигрывать. Очень часто пианисты всегда вообще по-разному играют. Пианисты, кто импровизирует, они вообще даже забывают, как они сыграли перед этим. То есть, ну, сейчас тут, конечно, точный текст нотный, а вообще, если дело касается таких вот ну, аранжировочных моментов, где-то там он сыграл так, где-то он вот так сыграл. Ну, как он по настроению может? Самое главное здесь, в этой левой руке, вот в, конкретно вот в этом такте, в рэп сделать акценты на первую и на третью. Вот так. Если просчитать, раз, два, три, четыре чтобы эти акценты были слышны, потому что, ну, вот, чтобы прослушивался точность вот это вот четверные ноты в правой руке. Далее 1 до. Вот. Ну, в общем-то, такой подробный нотный разбор закончен. Теперь конкретно с пальцами. Ну, понятно, что 5-5 пятый, пятый на фа. Далее, третий, четвертый, дальше, четвертый, третий, второй, четвертый. На мебе Дальше. Ну, конечно же, в октаву пятый, первый. И тут все понятно. Только крайние пальцы. На до лучше взять четвертый. Вот. Ну, как выучить? Тут, собственно, понятно много раз играть ну, в общем-то все четыре такта выучены советую сыграть 20 минут для новичков медленно вот, ну, все остальные как хотят сколько нужно столько играйте